Если при покупке недвижимости вы выделили доли не всем членам семьи, то не нужно забывать, что Пенсионный фонд России контролирует этот процесс. Заказывает обширные выписки ЕГРН, по которым смотрит, всем ли выделены доли. Если доли выделены не всем, то неизбежно встреча с прокуратурой.